Стратегия матрицы перехода организационная будет еще техническая. Организационная стратегия матрицы перехода подразумевает, что когда мы получили эзыс, вот то, что все рассказывали, или то, что было в других нотациях, и нарисовали to be в вот этой нотации, нам туда надо перейти как-то. То есть не только там данные какие-то перенести. У нас бывают ситуации, при которых поменяется организационная структура в компании, поменяются регламенты, то есть люди должны, ну, науч самый простой для того, чтобы внедрить новый продукт, надо научить людей, как в нем работать. Это тоже организационная трансформация, этих людей надо научить, кто-то в процессе э -э -э уволится, кто-то кого-то туда добавят, какие-то функции переедут в другие отделы. И для этого непосредственно делается организационная матрица перехода. Для для того, чтобы мы понимали, как мы из точки А дойдем в точку Б. Если этого не планировать на начальном этапе, то у вас окажется, что вы все вот вот эту саму матрицу, да, то есть вы ЭЗИС у вас есть, ТУБИ у вас есть, это все красиво, вы все согласовали, программное обеспечение все разработали, поставили программное обеспечение, кто должен водить, неизвестно, ну то есть как бы функции не распределены. Вот. И есть различные варианты оформления этой матрицы перехода. Они могут быть простые и текстовые. Тут пример не приведен, к сожалению. Там в последнем ролике у нас, у вас в всех анкетках есть штрих такой на наш YouTube-канальчик. Там последнее видео, с выступление на ERP-форуме. Там все примеры эти были как раз приведены. Есть несколько вариантов матрицы перехода. Текстовые обычно. Процесс из «to be», и, собственно говоря, просто описываем, что нам нужно сделать для того, чтобы туда перейти. Есть табличный. То есть, когда мы в таблицу оформляем с ролями и функциями, которые выполнялись, и вторая таблица, соответственно, была в системе, стала в системе. Вам наглядно будут видны разрывы, какие функции не покрыты. И третья это, собственно говоря, пересечение BPMN в виде схем, как было, как есть, и просто выделение вот этих блоков определенным цветом, какие у нас функции добавились для того, чтобы нам понять, какие из них надо покрыть. Это то, что касается матрицы перехода. В общие настройки системы. Почему они здесь важны и почему мы их описываем и этот пункт вообще выделяем как отдельный на этапе функциональных требований? Системы, особенно класса ERP, которые уже есть в линейке БАСА, они имеют огромнейшее количество настроек. То есть там 219 функциональных галочек, которые меняют поведение системы. Добавляют или скрывают целые области, добавляют или скрывают движения по определенным регистрам, полям, реквизитам и так далее. Поэтому если вы на начальном этапе, если вы один бизнес-аналитик в проекте, то это еще как-то может ну, жить, потому что у вас одна тестовая, одно тестовое окружение, вы в нем работаете, моделируете, как-то поддерживаете, что в рабочем тестовом окружении такие же настройки. Что тоже иногда не факт. Если у вас несколько бизнес-аналитиков, причем если они с двух сторон, со стороны заказчика и со стороны э, подрядчика, то может образоваться ситуация, что один человек, который моделирует склад, моделирует с одними флажками, второй человек, который моделирует закупки, моделирует с другими флажками. И исходя из этого все пишут там функциональные требования, техническое задание, пишут, как это должно работать, что нужно доработать, что не нужно. А потом это как мост, вот, знаете, картинка там с двух сторон строили, и он просто не сошелся то есть и потом в этой точке надо переписать вообще все ну то есть вся концепция двух людей просто теряет смысл потому что включение или выключение одного и другого просто не сходится вместе то есть это довольно большая проблема поэтому за этим надо уже на этом этапе следить не говоря уже о втором пункте который на это влияет моделирование а следующим этапом уже после там, разработки это тестирование в различных задач в, то, с определён настройками. Потому что у вас могут два изолированных человека что-то оттестировать, оно будет работать. Очень часто у разработчиков такое происходит. Поэтому там последнее время мы очень там, пытаемся привить то, чтобы во-первых, разработчик должен тестировать в одном тестовом окружении, Они а у себя. в Собственно говоря, на платформе 1С предприятия это можно. У него есть локальные базы, он может оттестировать, выгрузить в общий репозиторий, а там это ничего не будет работать. Вот. Поэтому мы стараемся, чтобы в Одно тестовое окружение, итоговое, на котором должен проходить тест, было описано заранее, и все были, и вот эти все настройки были, собственно говоря, согласованы. Еще отдельным большим пунктом начинает, раньше это не так было, это право доступа, ролевая модель и все, что с этим связано. То есть все то, что в бас ERP это уже более такая доменная, не доменная, а продуктовая специализация, вам все вот эти роли и профили нужно описать заранее, потому что они тоже определяют процедуру тестирования очень часто. То есть и вам надо под ними выполнять эти тестирования для того, чтобы потом у вас на старте проекта не было проблем с своими пользователями их правами. Какая цель вообще у нас всего, собственно говоря, того что мы делаем функциональных требований? Мы напишем, вот мы определили какие-то требования, которые у нас есть, мы зафиксировали наименование требования и мы описали каким образом какой объект системы за это отвечает или какой процесс системы за это отвечает. Но у нас всегда наша задача функциональных требований это гэп анализ то есть анализ того, где же у нас есть функциональный разрыв, то есть что у нас из наших требований покрыто типовым функционалом, а что у нас не покрыто типовым функционалом, и мы должны доработать решение. Именно этот список гэпов у вас является источником и списком для составления технического задания. Именно на него вы опираетесь для того, чтобы дальше это моделировать. То есть у вас есть модель того, что мы делаем типовым функционалом, и того, что типовый функционал вам делать не позволяет. Это для всех систем применимо, поэтому, вот, собственно говоря, поиск гэпов – это и есть функция. И несколько вариантов, которые могут быть, могут не быть. Вот здесь уже. Они от проекта к проекту разные, и сложность проекта зачастую разная, поэтому бывает, что сами функциональные требования и архитектуру предполагаемых решений нужно защищать перед заказчиком, бывает, что не нужно. Поясню. Функциональное техническое задание, которое дальше будет, заказчику читать вообще тяжело, то есть он не оперирует этими терминами, не понимает архитектуру и зачастую читает его в диагонали, это тоже создает определенные проблемы функциональные требования ему читать легко. Потому что вот то, что рассказывал Олег, то, что мы пишем, ему как минимум понятно. Это текст его процессов. То есть так он работает. Он может что-то там новое, такое удивительное для себя встретить. Да, и, но зачастую вы-то их интервьюировали, для него ничего там нового нет. Он видит, что покрыто, что не покрыто, что будет дорабатываться. А, и поэтому не всегда делают. Бывает, когда у заказчика сейчас с вас серпи очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда вот лет, так 5-6 назад это было э, или да, между «мы сами делаем наш проект собственным IT-отделом» или «мы привлекаем подрядчика, который будет нам это делать». Сейчас это или изменилось на «и». То есть продукт настолько усложнился, что самостоятельно те люди, которые находятся внутри компании, зачастую не могут выполнить проект, потому что ну, они в принципе чем-то там занимаются. Их функциональный как-то спектр обязанностей, он не может резко расшириться на выполнение всего проекта. А, а проект большой и сложный. То есть БАС ERP как-то быстро не внедряется. то есть Я не видел кейсов, которые внедряли БАС ERP меньше, чем за год. Да, то есть вы Год должны как-то обеспечивать вот этот весь процесс, согласование, обучения внедрений разработок, настроек и так далее. А люди и так в этот ну то есть у них и так было до этого эта работа. Бывает ситуация, вот тут здесь пункт защита перед архитектурным комитетом, бывает ситуация, когда в компании уже есть квалифицированный персонал с точки зрения принятия архитектуры. То есть он может прочитать технический документ или концепт, который вы разработали в функциональных требованиях, как вы будете реализовывать, и либо его оспорить либо его дополнить, потому что он может сказать, что вот тут почему выбрали такие решения, тут почему такой метод обмена, тут почему мы делаем регистр, а не справочник, а тут почему справочник, а не регистр, ну и прочий вопрос. То есть со стороны заказчика сейчас, те, кто будет работать с BAS ERP, будут частенько сталкиваться уже с ситуацией, когда с той стороны будет квалифицированный фидбэк того, какие решения архитектурные а, выбирать. Поэтому... И бизнес-аналитики, и разработчики, которые эти концепты защищают, должны понимать в том числе не только сам процесс и доменную специализацию, а и как минимум архитектуру, почему такая архитектура была выбрана, почему мы выбрали то или иное решение, получили фидбэк от разработчиков. Ну, перед спонсорами проекта, в том числе в случае, если у нас фаза моделирования отрезана, то есть и там проводится еще один тендер. Такие ситуации тоже бывают. Следующий документ, который у нас здесь... Появляется это техническое задание. Мы собрали все гэпы. Мы, нам надо что-то с этими гэпами делать. Мы здесь уже описываем методы реализации и формализируем, как мы будем переносить, описываем механизмы интеграции и регулярные обмены. Делаем матрицу перехода между системами. Техническую. То есть, у нас та была организационная, а это у нас техническая. Мы здесь делаем новую оценку бюджета, я покажу, в чем отличие, и описываем техническую архитектуру регламента регламенты и, собственно говоря, согласовываем документы и сам непосредственно бюджет. Описание методов реализации в техническом задании может быть, как и в бизнес-процессах, может быть очень простым. Это... Текстово-табличный вариант, когда мы пишем какие-то печатную форму или какой-то там документ новый, мы просто текстово описываем, в каких функциональных требованиях мы это использовали, каким образом, какой тип строки там, объекта, и поехали описывать там все реквизиты, все процедуры, все кнопки, все печатные формы. То есть все то, что касается непосредственно а, этого объекта. А может быть э, вариант описания с макапами. Сразу оговорюсь тех, кто э, макапы знает не из... Как-то не в том варианте, который я привожу, а в классическом понимании макапов, для чего они были нужны. Есть отдельный софт, который занимается разработкой макапов для того, чтобы спроектировать приложение. Есть даже в Vizio отдельные отдельные там, модели там, для софта и так далее. То есть Макап — это структура того, как будет выглядеть визуальный вид программного обеспечения. И в некотором софте есть еще и взаимодействие этих пунктов, то есть там, кликабельность одного. очень часто используют те, кто разрабатывает веб-сайты макапы для форм и кликабельность этого. В, когда пишут ТЗ для систем на базе платформы 1С, макапы используют редко, к сожалению, потому что это вызывает тоже ряд вопросов. Самый простой, который можно момент использовать, если нам надо что-то э, добавить, допустим, мы просто делаем скрин и на скрине там, добавляем в каком месте мы будем размещать тот или иной пункт меню и как он должен быть э, выглядеть. То есть это немножко упрощает чтение документации если со стороны заказчика у вас нет людей, которые то есть, не могут себе визуализировать. Да, есть визуалы, есть те, кто там читает, есть те, кто слушает. И вот если им не визуализировать то, как у нас будет выглядеть интерфейс, вам вопросов посыпется миллион. То есть надо понимать, с кем вы там еще работаете на стороне заказчика, какой подход и методику использовать. Формализация, перенесения остатков и NCI. Это вообще, конечно, отдельно огромная, как-то все любят говорить, интеграции, и переносы. Это большая попа-боль любого проекта, потому что там... А какая причина может быть, собственно говоря, в переходе на новую систему? Нам не хватает какой-то аналитики где-то в объектах. У нас разрозненная система, и мы хотим ее объединить. Или у нас устаревшая там, структура и устаревшая система, мы хотим ее заменить на новую для технологического скачка. У нас система, которая 10 лет, у нее накопился технологический долг, который мы можем решить только методом там, обнуления, перехода на новую систему. И во всех этих ситуациях у нас что меняется? Структура данных. То есть мы всегда оперируем тем, у нас на нашем рынке. я за 15 лет уже в, в автоматизации, два раза всего встретился с ситуацией, когда старую систему меняли на новую систему с одной и той же структурой данных. Это абсолютно уникальный больше случаев, нежели какие-то там правила. Это когда была до этого разработана система на одном технологическом стеке, ничего функционально не поменялось, надо переписать просто на новый технологический стек. Все. Тогда у вас есть плюс-минус возможность как-то без головной боли перенести нормативно-справочную информацию, потому что структура соответствует. Во всех остальных случаях это для вас превращается в отдельный большой раздел и матрицы того, как вы должны эти данные замачить между собой. То есть, э, Во-первых, зачастую не хватает данных. И может быть такая ситуация, что в новой системе без вот этой нехватающей части данных просто не запишутся элементы. То есть их откуда-то надо получить предварительно. То есть бывает ситуация для того, чтобы перенести какую-то нормативку, вам надо эту нормативку доработать в старой системе. Ну, то есть, как минимум, просто хотя бы там каким-то заполнить, там, я не знаю, полем, которое либо эти поля добавляются в момент самого переноса, то есть по каким-то правилам, что мы трансформируем, у нас, допустим, артикул в новой системе не может быть пустым, потому что такое есть функциональное требование, чтобы у нас там не создавалась мусорная какая-то номенклатура, и мы его генерируем по ходу, когда, в тот момент, когда в второй системе артикулов нет, и мы его генерируем в процессе переноса этих данных. Бывают ситуации, когда мы пере, переходим на комплексную систему, а у нас три отдельных системы стоят, это там для кого мы делали, не, не вспомню сейчас, э, рекламная большая компания, которая там баннерами, всем занимается, у них три стоит системы, то есть бухгалтерского учета, э, торгового учета и какая-то там система для дистрибьютор, дистрибьюторов. Во всех трех системах есть номенклатура, все три номен справочника номенклатуры разные, должны слиться в один смачить не по вообще. Ну, то есть вот просто в кажд, каждая выборка, то есть объединение по любому признаку дает излишние элементы. Вот. И это превращается в то, что вам надо сделать отдел, ну, отдельное, написать кучу правил, это э, такая отдельная большая песня. В чем разница для справочников и остатков. Тоже не одно и то же. то есть ну, Очень часто называют просто перенос данных и то и то сюда, собственно говоря, впихивают. Э там разные немножко принципы, особенно в регламентированном и оперативном контуре. Проблема в основном в регламентированном контуре, потому что остатки там появляются гораздо позже, чем дата старта какой-то системы. То есть если вы хотите с нового года переходить, то реальные остатки, в, ну, откуда вам надо их подтянуть, у вас там их еще просто нет. Ну, есть какие-то, но то есть реальные появятся там где-то в феврале, то есть через месяц. А вам весь этот месяц как-то все равно надо работать. Поэтому отдельная песня переноса этих остатков из старой системы в новую систему. То есть должны быть, во-первых, правила, то есть мы вспоминаем, что там NCI. то есть мы предположили, что за несколько переносов NCI у нас мигрирует плюс-минус правильно. Потом мы начинаем мигрировать, уже исходя из тех правил, настроенных по НСИ, мы начинаем мигрировать э, правила для остатков. То есть они должны уже с правильной НСИ фигурировать. И мы делаем несколько тестовых переносов, исправляем их, проверяем их на прошлых периодах. Там, ну, То есть какие-то делаем там выводы из-за из того, что мы сделали. И на первое число переносим сначала тестовые. А потом закладываем в техническую архитектуру, что мы, собственно говоря, какого-то там ведем учет, а там мы предположили, что все идеально, все научены, все знают, как вести, программа без ошибок, все идет, то есть все залыбались, вот, все этот самый, идет учет, а какого-то там 10 февраля мы заново заливаем новые остатки, потому что они в старой системе стали теперь правильные. И, мы можем этот, и нам надо весь, собственно говоря, оперативный контур еще разочек провести, потому что у нас в связи с изменением тех остатков и тут вы тоже получите массу сюрпризов, в зависимости от того, там, залезли вы в минус, не залезли вы в минус, было оно списано, не было оно списано. То есть это тоже отдельная большая песня, которую надо заранее проверять. Потому что э, то есть, методологически это сложный процесс, не говоря уже о технологической сложности этого переноса и объединения этих данных одного с другим. Да, это вот разные, собственно говоря, процессы. И, опять же, надо понимать, что перенос э, остатков – это же не одна там функция. Есть просто перенос остатков, а есть перенос исторических данных. И это тоже не одна отдельная песня, потому что исторические данные в одной системе будут храниться в другой структуре, чем исторические данные, которые нужны для другой системы. Это раз. Там есть целая плеяда в переносе остатков и вообще исторических данных вариантов. Из-за того, что в новой системе эти данные у вас хранятся в новой структуре, в принципе, технически не можете иногда их перенести. Они вам нужны. То есть, что делать? Кейсов несколько, сапора-пора по-разному. По по То есть, ну, самый простой пример. Нам надо четко планировать производство от нашей там, ист истории продаж, считать там, там, какую-то сезонность и все остальное. Она у нас довольно четко коррелирует с нашими там, планами, предыдущими продажами, остатками и все остальным. Но оп, а мы в новой системе-то нет у нас ни старых продаж, ни планов, ну то есть у нас это еще пока ничего не образовалось. Поэтому нам э, вариантов несколько. Ли, мы либо в новую систему, если у нас есть техническая возможность обращаться в старую систему, ну то есть если там здравая система, там есть API какой-то, или там есть открытая какая-то BD, чего нельзя, к сожалению, сказать ни в, ни в одном ни в другом случае про старый технологический стек 1С. -а. Вот там нет ни одного, ни другого, либо это требует там таких изысков, из Ущрений. поэтому были кейсы, когда мы просто старые данные сворачивали до нужной структуры, в которых они используются в новой системе в запросах и просто переносили их в отдельную таблицу, они жили прямо в этой вот системе и мы могли собственно рядом отбирать, выполняя все трансформации вот, по справочникам, по всему остальному это все в этом процессе участвует. Было несколько проектов, в которых мы просто делали API-лайры так называемые, то есть хранилище данных, то есть мы загружали все нужные данные в шину, в которой по API можно это потом получить. Не все на это идут, потому что у нас образуется как-то промежуточная система в процессе перехода, которая потом умирает, То есть, потому что она теряет через, там, через год или через там, какой цикл у нас планирования, теряет свою актуальность, и все, эта система не нужна. Но тем не менее, в момент перехода от одной системы к другой, она может понадобиться, потому что вы по-другому просто их не, не получите. Бывают и такие ситуации. Есть различные правила интеграции, соответственно, это если мы из одной системы в другую систему переносим. Перенос НСИ перенос остатков и интеграции три разных плоскости. Потому что интеграции есть разовые, есть постоянные, там, на регулярной основе, которые происходят. И интеграция одна из таких довольно сложных тем, потому что Потому что они, это как две системы, если у вас там две системы, и вы там настроили интеграцию, то есть любая интеграция бесконечно поддерживаемый процесс, то есть те, кто пробовал интегрировать там, я не знаю, новую почту, прекрасно знают, что, или там Jira, к примеру, там в своей системе, прекрасно знают, что в определенный момент любое API апдейтится, то есть было одно, и через какое-то. И все ваши, все то, что вы по всем клиентам наделали какие-то наработки, упала. Потому что со стороны API у вас перестала работать какие-то какие эти самые функции, на которые вы опирались в своих алгоритмах. Поэтому интеграция штука такая, довольно проблемная, требует отдельного внимания. А на сегодняшний день одна из самых сложных вещей в связи с тем, что все дальше структура становится менее монолитной более микросервисной. Это раз. Во-вторых, мы э, наша система есть часть, частью общего большого периметра. Это там сервисы доставки те же самые. Это различные там розетки, там какие-то получения там данных каких-то внешних систем и так далее и тому подобное. Поэтому вся эта структура, она у вас должна быть вот описана до там по полям, по каким полям мы интегрируемся что мы с этим делаем. Отдельная тема, казалось бы, относится к... Тоже к интеграциям, но это не совсем так. Описание регулярных обменов и мониторинга. Регулярные обмены и мониторинг, ну то есть как мы интегрируемся, это вот с позиционированием по полям. В каком регламенте мы интегрируемся, это другая процедура, потому что это технический стык, как часто мы обращаемся кто обращается? Основная система или какая-то промежуточная? Если у вас есть там какие-то мобильные приложения, у вас еще, скорее всего, какая-то там отдельная база для этого дела живет. Как часто мы апдейтимся с нее? По запросу или, ну, то есть, в, там, в, а у них одна база данных на входе, или мы, собственно говоря, там где-то ставим какую-то шину обмена сообщениями и когда там появляются новые какие-то данные, мы туда пингуем сообщения, а другие системы все читают. Архитектурных решений очень много. То есть, обычно классическая тех кто там с DNS сталкивается вот рехзадание которое там делается это далеко не единственное это тот э, кейсик который реализован в рамках этой платформы платформ много, а так как вам надо интегрироваться с различными из них, то и кейсы надо использовать, там какие-то потоки сообщений, там их хранение, ну то есть там вариантов очень много, как на своих там мощностях, так и на развернутых мощностях, но при этом требования к этому всему они все равно есть в начале и бизнес-аналитик так или иначе должен как минимум, понимать архитектуру всех вариантов возможных. Он, конечно, не будет знать, как технически это там делается, какие там параметры надо прописывать, но тем не менее в техническом задании как-то это должно найти свое а, отражение. А, отдельно, собственно говоря, идет отдельным поинтом вот эта штука, это а, анализ и мониторинг производительности этих всех обменов, потому что у нас было несколько проектов, один из которых, ну, все знают компанию мою, ну, то есть и классический пример, э который, то есть все там, мы там делали один проект для телефонии, а потом нас привели ко второму проекту по написание шины обмена, для того, чтобы мы проанализировали. То есть задача у них когда-то, если кто из Киева помнит, у них была такая рекламка, доставка за 45 минут. Так у них вот с утра обмены между их 26 базами двигались 30 минут, а к концу дня двигались с половиной часа. То есть у них физические процессы в компании происходили быстрее, чем процессы в информационной базе, как это ни странно звучит. Вот. И это все, собственно говоря, из-за методик обмена, потому что есть определенные правила, которые были наложены на определенной технологической платформой. Для них делалась там, отдельная шина на Дутнете, она, к сожалению, не полетела в силу там, того, что там, полотдела в Эльдорадо ушло, но ну, не суть. Вот. Ну, то есть, как бы технологический кейс сам по себе очень интересный, потому что не все можно сделать на как это на одной платформе. То есть, для каждой задачи есть свои инструменты. И нам надо ну, то есть, иметь систему мониторинга того, как мы анализируем, где у нас затык, ну, то есть, какие, какие вещи у нас на какой части страдает производительность. Ой, Еще одна большая тема, это, собственно говоря, матрица перехода техническая. Как вот У нас есть на экспресс обследование, описана инфраструктура IT, взаимодействие наших систем друг между другом. И нам из этой инфраструктуры надо перейти в новую инфраструктуру. То есть мы и то, и то можем в изолированной среде описать все вообще, все красиво. Вот должно быть так, мы дали там, там дальше будут рекомендации по серверам, что мы с ними делаем, как мы бы копируем. Но всегда вопрос: а как мы отсюда должны вот сюда просто физически переступить? То есть какие процедуры должны пройти, как, как, когда должны обменяться данные, как мы выключаем, как мы там включаем новых. Ну то есть там есть целая плеяда всех вопросов, технических вопросов, как из одной а, инфраструктуры мы переходим в другую инфраструктуру. Мало того, что опять же я рассказал немножко идеальную ситуацию, когда мы взяли и как-то там перенесли данные. Часто же так не бывает. Часто бывает, что старые системы все живут, и мы плавно перебираемся в новую систему. Дублируем там данные какие-то. Хорошо, если у, у заказчика есть вообще а, возможность эти данные ручками дублировать. Потому что это еще полбеды. А если нет? Ну, то есть, а если это там 3-5 тысяч заказов в день? И он вас просит настроить, собственно говоря, обмены между вот этим всем. То есть, у вас в момент, когда вы будете перебираться в эту новую систему, появится целый класс сервисов обработок, загрузчиков, обменов данных, который будет существовать только пока вы не переберетесь, и, и, и потом он умрет. Но ну, это, собственно говоря, заказчику озвучивает, что вот есть такие, появятся такие системы для того, чтобы мы перешли, а потом они исчезнут. Это, конечно, вызывает удивл... такое довольно сильное изумление, зачем это вообще будет происходить. Но иногда без вот этих систем такое сделать невозможно. Вот. А дальше мы добрались до очень интересного пункта. Когда мы оценивали по трехточечной оценке задачи на этапе экспресс обследования, у нас с вами был очень высокоабстрактный уровень понимания задачи. И именно поэтому мы там используем до плюс дополнительных несколько систем оценки для того, чтобы это там, усреднить. А вот в техническом задании мы кроме трехточечной, по сути, ничего не используем. Нам уже все известно. Уровень детализации довольно низкий. То есть мы можем описывать до функции, до объекта. Ну, то есть этот список становится большой, и мы его детализируем. Поэтому трехточечной оценки нам в этом, в этой, в этом случае хватает. Тут, правда, может возникнуть еще один вопрос. А, а зачем тогда вообще трехточечно, если мы уже прям все знаем на техническом уровне? А, у вас узятся очень сильно оценки вот этого графика, но, а, тем не менее, риски у вас по-прежнему остаются. Ну, Если, опять же, это не делает один человек, там, один аналитик, один разработчик. да? Как только у вас мультисреда, где много людей, которые что-то делают, у вас всегда есть риск, что вашу доработку затрут. В вашей структуре данных поменяется какая-то в там, связи с другой задачей. Чем больше проект, тем бизнес-аналитики не могут прочитать физические процессы. То есть там это такой талмут от 500 до 1000 страниц, это весь набор описания функциональных требований, технического задания. То есть никто не читал всю документацию от начала до конца. Она разбита там по пользователям, по группам, по людям, которые это описывают. Поэтому где-то, скорее всего, ваши, ваши структуры пересекутся с чужими структурами, и это надо будет править. Поэтому все равно присутствуют три точки и, собственно говоря, усредненная какая-то оценка. С точки зрения управления проектом, ну, есть инструментарий, то есть э, анализировать, сколько вы потом на это время не потратили, то есть руководители проекта с обоих сторон обычно занимаются тем, что они выполняют анализ. Мы попали вот сюда или не попали. То есть, ну, бывает ситуация, что ага, сюда не попали, потому что среднее, но не вышли за там самую максимальную. Как только мы вылетаем за максимальную, которая там была оценена, ага, давайте разбираться. То есть что-то что пошло не так. И там вариантов, опять же, множество. Мы неправильно оценили. То есть, собственно говоря, поменять оценивающего или дать оценивающему какие-то инструменты более понятные, почему у него такое представление оценки этой задачи мы вообще чего-то не учли, и в эту задачу вклинилась вообще другая задача, и, ну, то есть, и на нее повлияло еще какие-то инструменты. То есть, если мы находимся вот в середине вот этого процесса, ну, в рамках выполнения задач, все ок. То есть, можем даже там особо не следить. Как только у нас какая-то задача вылетела из этой оценки, мы, соответственно, начинаем заниматься анализом, почему она вылетела, ну, то есть, либо там все нормально, ну, действительно, какие-то случились траблы и там недоанализировали какой-то поинт, и поэтому Просто представляли себе это маленьким, а оно там все-таки большое. А либо, собственно говоря, там надо какие-то организационные изменения примени применить. То есть, возможно, мы где-то неправильно обновляемся или неправильный человек это все оценивает. С описанием технической инфраструктуры довольно все... Просто, с одной стороны, у нас даже есть целый набор всяких шаблонов и много. Это в основном в связи с той инфраструктурой, которую мы выбрали. Это уже больше к разработчикам. Они пишут, собственно, как мы там обновляемся, быкопируемся, оптимизируем кэши, там, храним, проверяем целостность, анализируем, что у нас, куда доехало сообщение, куда не доехало сообщение. То есть, это целостность ну, технического периметра, никакого как бы, процесса к функционалу оно не имеет. Функционал может не работать, а это все будет прекрасно работать. И наоборот, функционал может работать, а тут может быть куча у вас там красных баллов, там с обменом или еще с чем-нибудь. вот Это раздел, который больше для разработчиков, но ну, в понимании какой раздел у нас там есть. В итоге, собственно говоря, вот тут согласование, у вас есть какая-то оценка по техническому заданию, вы сделали трехточечную оценку, и вам ее, собственно говоря, вы опять выполняете цикл, идете к стейкхолдерам и согласовываете разработку или убираете в зависимости от приоритизации того, что у вас там должно быть или чего не должно быть. Вот, поэтому вот здесь и, и в там, точечных задачах, и в оценке кого то всего технического задания, если он надо по разделам, он может быть там разбит по разделам. Вот это пример одного из наших э, заказчиков. То есть отдельные разделы оперируют, там уже детализации до процесса требования кнопок и всего остального. И итоговая оценка просто собирает из всех разделов э, общую оценку в часах, в днях, там, в суммах, в зависимости от того, что вы там по контракту показываете вашему заказчику. Так. Вопросы. Все, все, все заснули? Или, или пауза какая-то у нас? Вы поехали? Вы поехали. Ну, вы следующую часть слушали. потом описывают второй и ну, тут же это реально сложно, если мы берем какую-то одну... Вообще мир непростая штука. Реально сложно. Я не помню, как закон называется. Ну, то есть, все, что вы делаете, чем сложнее систему вы вклиниваетесь, тем, собственно говоря, сложность экспоненциально возрастает от этого, да. Как вы контролируете, пока будет не или нет? То есть есть ну, первая да, идея, там, где был, собственно, первый, который слушал, который mm -hmm. там правильный вопрос задавал, допустим, правильно все описал. но ну, условно, возьмем идеально, что он правильно все сделал. А потом это пошло дальше, все распыляться. Вот. И как вот эти все остальные это все делают? Ну где-то должны быть э, точки контроля, что вот этот первый, он должен заложить какое-то, вот тут проверить, и вот тут проверить, и вот тут должно сойтись. То, что мы, мы там несколько инструментов, один из инструментов это контроль по времени. Если была сделана оценка и делалась, то если мы вылетаем за оценку, это один из, одна из точек контроля. То есть если мы видим, что вот задачи были, estimate задачи 3 часа, а ее делают уже 6, что-то не так. Ну, то есть это точка, ну, у нас есть в джире отчет, прямо он показывает, то есть, сколько мы планировали по блоку, по задаче, сколько сейчас там тратится. Мы смотрим, ага, вылетели куда-то, ну то есть все, точка контроля, начинаем разбираться, почему человек куда-то, то есть либо он не понял, либо ему неправильно передали, либо, ну, то есть мы начинаем развязывать в обратную сторону ситуацию, то есть потому что зачастую оценку не он делал, кто выполняет, то есть оценку делают одни люди, пока эта оценка дойдет до согласования, стейкхолдеры подтвердят или То есть этот разработчик уже там в другом проекте может быть, на самом деле, тот, кто это оценивал. И ставят другого разработчика. И там, как только появляется точка, он начинает делать, было там определенное количество часов, опа, вылезли. Ну, то есть, или там приблизились, или вылезли, мы по этим задачам. Можно такое быстро. Если не начали, там до 50% процентов вообще не смотрим. От 50% до 80% процентов мы проводим уже вопрос. Там, что с этой задачей? Ну, так точечно, выборочно, по людям. Ну, то есть у человека может быть 10 задач да, в контуре. По людям спрашиваем, он там просто как-то ПМ анализирует, ну нормально. То есть ответ понятен, то есть человеку понятно, куда он бежит. Как только мы перелезли там, за 80% выполнения задачи, потому что на нее еще надо закончить там, тестирование, а она еще в тест не ушла, она еще у разработчика, то мы начинаем, ага, стоп надо разбираться, что произошло вообще. То есть, почему она до сих пор не в тесте, почему не этот самый. То есть, начинаем разбирать, Ну, если уже за 100% там уже начинает разбор полетов, включая заказчиков. потому что мы зачастую пишем заказчику, чуваки, по этой задаче мы вылетели за оценку, потому что э, там, вот такие-то причины. Да? То есть, как только мы достигли 100%, заказчик должен подтвердить. Мы дальше бежим, сколько, ну, он же хочет знать, сколько у нас еще надо времени на то, чтобы мы это закончили и так далее. То есть, вот это три точки, это вот конкретная Стимейт, который мы анализируем. Это первое. Второе. Точки контроля для аналитиков не внедренная методология, поэтому пока не включали даже в презентацию. Не все сейчас используют. В тестовом режиме делаем. Аналитики пишут по своим задачам тест-кейсы. И это совсем не то же самое, что. То есть, ну QA, Quality Assurance, это вообще отдельная огромнейшая пласт знаний, потому что и этот пласт отличается от технологических платформ, потому что в одних платформах есть автотесты, в других платформах нет автотестов. И 1С, к сожалению, относится к... Точнее, не так, у нее есть автотест, но для того, чтобы сделать в 1С автотест, надо потратить раза так в 4 больше времени на выполнение задачи, если этого не делать. Поэтому никто... То есть я встречал три компании, которые пытались... Не работают автотесты, а пытались настроить автотесты. Вот, и у всех в каких-то частях критических у них действительно есть автотесты, где система упасть не может. Во всех остальных оно как не было покрыто автотестами, так и не покрыто. Есть методологии, там, ТДД и там, всякие прочие, которые подразумевают, что вы сначала, чем сдать любую задачу, в задача должна быть покрыт, покрыта автотестами. Это относится там частично к нашим другим проектам, которые там на Дотнете делаются. Там действительно есть некоторые такие, но там тоже, опять же, мы, мы пренебрегаем в силу нашего рынка, в силу нашей незрелости IT-проектов, как бы мы там не говорили, что у нас IT-нация, на самом деле зрелость наших проектов довольно низкого левела не потому что у нас не хватает квалификации или компетенций в рынке а потому что у нас заказчик к сожалению не может показать платить, не то чтобы не хочет есть люди которые бы с удовольствием платили но это действительно очень дорого то есть одна функциональная фича которую вы делаете там условно говоря там час для того чтобы покрыть автотестами вам надо еще плюс три и хочешь, не хочешь, это заставляет задуматься потому что это совершенно различные бюджеты. Э, это вторая часть. И, и вот в этих, сейчас то, что мы, вернусь немножко, то, что мы делаем, мы начали писать э, тест-кейс, то, как разработ, аналитик до, пишет тест-кейс, как разработчик должен протестировать эту задачу. При этом мы указываем, в какой базе и сделать ролик и показать, что это сделалось на этой базе. Это там, конечно, немножко камень в огород разработчиков, но они очень любят грешить тем, что они берут, разрабатывают, тестируют на своей локальной базе. У них все прошло красиво, выгрузили в общее хранилище, забыли, взяли другую задачу. И все. А в общей базе началось просто там трэш и садомия вообще какая-то. Потому что там пересеклось два объекта и перестала работать не только его задача, а еще пять все, дру, всех других. То есть, а если бы этот человек со, сначала выгрузил базу туда и прошел тест-кейс с роликом а, именно на тестовое в общем, хранилище и у него посыпалось там все ошибками, то, наверное, бы как, ну, то есть, как, как минимум инициировался бы процесс «Ой, давайте что-то разбираться, тут я что-то набокопорил». Вот, то есть, а, ну вот бывают такие ситуации, поэтому сейчас вот мы пытаемся начать делать тест-кейсы, и тут важно понимать, аналитик, когда бизнес-аналитик, когда пишет тест-кейс, он представляет то, как он будет это делать. Потому что, когда вы пишете ТЗ, вы описываете статику там документ должен содержать -ды -ды -ды -ды, там такие-то печатные формы, реквизиты и все остальное. Но как с этим должен работать человек? То есть, а и вы пишете там под ролью кладовщик, заходим в обработку такую-то, нажимаем кнопку такую-то, в таком поле должно появиться то-то. А когда мы выбираем тот-то документ, в такой закладке то-то. Вот это совсем другой процесс, он не относится к, ну, к техническому заданию. То есть он пишется к техническому заданию, поскрывает тест-кейсами, в других металлов там еще есть use кейсы и тест-кейсы, да, то есть мы сейчас юз-кейсы немножко не рассматривали, хотя они тоже могут быть как часть и ФТ, и ТЗ. Вот это вот те точки контроля, которые мы сейчас делаем. Да. Я на ваш вопрос ответил? Еще можно назад до бюджетов. Дуже детальная такая структура документов, техничные завдания и опис Вот, Питание такое... На после этих документов бюджет изменяется в привнянии с бюджетами вы даете после и после экспресс-анализа. И человек легко защищен клиент? Бывает очень по-разному. Это вот все сильно зависит от того, как вы работаете. Бывает, наоборот, сокращается. Вот были кейсы, когда там по определенному блоку, то есть оценили там 800 часов, а в итоге отказались от ряда функций, осталось там 200. Но бывает, очень сильно расширяется. И это, эта штука бывает, мы сейчас еще посмотрим, почему это случается. Если вы ввязались в проект, в чем риск ввязываться в проекты по написанию даже экспресс-обследования и FT и ТЗ с фикс-прайсом? Мотивация заказчика совершенно отличается от мотивации вашей, ну как подрядчика. Вы пытаетесь сократить логику, а заказчик пытается в эту логику включить все, что только можно включить. И тут нам бантик, а тут нам красная линия, и котика, пожалуйста. Ну, то есть все знают этот чудесный ролик. Вот. Поэтому у него, то есть как только вы ввязались в это, у него мотивация обратная, нежели у вас. И поэтому тут причина не в том, что, пытаясь от, от, ответить на ваш вопрос, не в том, что мы промазали на экспресс-обследование а в том, что когда вы вошли уже в описание деталей, и когда вы уже находитесь внутри того, как будет работать программа, потому что когда эксперт-исследование, руководитель думает, ну, будем мы это, ну, сейчас мы там нарисуют нам 20 миллионов, мы же даже лезть в это не будем. А потом, когда там, в общем-то, нарисовали 20 миллионов, и они туда полезли, он такой, ну, так, стоп, стоп, если они туда полезли, давайте это даже сделаем как положено. То есть до этого, он озв... что он вам озвучил, могло, на самом деле, можно было умножить на 5 или поделить на 2, неизвестно. Вот. А сейчас он начинает действительно вам рассказывать, как он хочет видеть, какие там реальные проблемы, почему у него тут быстро не работает, а тут у нас интерфейс, а давайте тут ну, с подрядчиками интегрируемся и с... Трех строчек в экспресс обследование все превращается в 30 страниц требования, как же ж мы себе видим счастливое наше существование в будущем. Поэтому очень зависит. И хороший второй вопрос, как мы защищаем. Ну, вот так и защищаем, вот так и рассказываем. Вот было, у нас просто документ же есть, да вот было вот 5 строчек, а стало 50 страниц. Ну, то есть, как бы, вот все, весь ответ. То есть, тут уж, почему до этого было пять строчек, ну, тут вопрос, как бы, вот, задайте, вот, ответственный, который с этого с нами согласовал. продолжаем ответ на этот вопрос еще когда уже техническое задание написано, подписано, да, и уже мы как бы разработали тестируем заказчиком, и тут начинаются вот эти вот хотелки дополнительные, да, и как говорят, что там, без этого функционала, допустим, этот документ нам нецелесообразен и так далее. Вы все же параллельно ну, дописываете эти какие-то протоколы или откладываете это на второй этап? У нас, к счастью, практически нет такой проблемы, к счастью, но это потому что это у нас. На рынке крайне мало компаний, которые не работают с, с фикс-прайсом, фикс и мы одна из них, мы не работаем с фикс-прайсом, мы апологеты того, что это самое утопичное, что может вообще быть в проекте. Фикс-прайс не про функционал и счастье для пользователей. Фикс прайс — это про ПМов и постоянное гасилово между подрядчиком и заказчиком. То есть, любое... Ну, то есть, это прям в ПМбоке на самом деле. Вот я сейчас там следующим, по-моему, слайдом. Даже вот в этой книжечке, которая будет... Вот это стандарт, ПМбок для управления проектами, который пишет институт ПМА, и по нему там сертификация даже есть. А, а это товарищ Попов, если я не ошибаюсь, который дал к нему комментарий. Она ну, она, во-первых, в разы дешевле, да, потому что вот это там 1500 стоит, а это там, по-моему, 250. Вот. И, во-вторых, она просто дает, если вы не читали сам, вот в стандарте на самом деле полторы тысячи страниц, и читать его довольно проблем... Человеку не подготовлено, довольно проблемно. Здесь он приводит там с примерами, она чуть такая лайтовая, чуть более понятная. И там вот четко написана разница между PM и руководителем портфеля проектов у руководителя портфеля проектов ну как бы задача нагенерировать новых задач и проектов у ПЭМа задача отсечь все что можно отсечь никакого счастья никому Min, любой change request это вот просто вот мы хотим вот это ах вы хотите вот это и до уровня аж пересогласования договора то есть в этом основная проблематика что проект превращается в постоянная просто документация которая функций никаких не несет участвуют люди участвуют стейкхолдеры все участвуют функционал не добавляется ну, Как у нас вообще нет если у вас нет. Конечно, ну, нет ну, очень, ну, у нас очень большой отвал с точки зрения проектов. Мы пока себе это может позволить. поэтому пока У вас мы, нет конечной цены договора, да? Нет. нет. То есть нет. просто указана прайс, ну, да. цена разработчика, да. и, да. и под этим подписываем. Техническое задание вы не подписываете? Не-не, артефакты проекта все остаются, не забываем. Это не означает, что у нас нет документации, это не означает, что у нас нет спецификации, ТЗ, плана графика проекта, эстимейтов всех. Это этого всего не означает. Это не означает, что мы не делаем э, там change requests, то есть это все мы делаем. Это, это этого всего не означает. Проблематика фикс э, прайса, она заключается в той простой вещи, что вы подписались под цифрой, и, и заказчик в эту цифру, он, ну, ментальность у нас такая, ну, то есть мы не научились, у нас наша культура, к сожалению, пока еще не доросла до уровня того, что единичные заказчики понимают, что проект – это выгода двух сторон. У нас пока еще в головах очень, к сожалению, в головах очень многих 90 стайл, надо что-то выжать и отжать. Это вот, я, допустим, не понимаю, как можно в этом, это ладно, там мы, я не знаю, мебель производим, у которой четко известная себестоимость, и мы понимаем, что вот тут порог нашей себестоимости, и мы можем там в тендер играться. IT-проект, в котором интеллектуальная составляющая, как нам нужно сделать, то есть, и я, недавно были там в Днепре, по-моему, как раз разговаривали на тендере, задал вопрос, у вас написано, мы хотим оптимизировать наши бизнес-процессы как это связано с тем, что вы сейчас цену понижаете. Любое понижение цены подразумевает, что мы понижаем качество специальности, ну, то есть, качество не в, там, в абсолютном значении, у кого-то больше опыта, у кого-то меньше опыта. Кто-то может посмотреть на бизнес-процесс и сказать, тут ошибка, вы тут х... какую-то херню делаете. Но Кто-то скажет, ого, вот это у вас бизнес-процесс, давайте его автоматизировать. Да? Ну То есть, это же понимаете, две, две разные компетенции. Да? Одно системная аналитика, другое бизнес-аналитик, разные вещи немножко. Системный то, что вы ему сказали, он то и автоматизирует, а бизнес говорит, это херня, это автоматизировать не нужно, эта задача делается вообще другими средствами. И показывают вот так и вот так. М -м -м. Вот. И люди пытаются уменьшить, а кто-то вы уменьшаете сумму проекта и бюджета, то, собственно говоря, то есть, сюда попадут люди, которые просто умеют вот, собственно говоря, складывать 2 плюс 2, делать формы, и вот чтобы это работало так, как хотел заказчик. Ну и все И... и... Приблизне, там, -и хард минимальные. Щось... Нет, нет, оценки все есть. Мы все... оценки, мы ж, мы ж показываем. Оценки все есть, они детализируются и все остальное. Но бюджета нет. То есть мы сразу говорим, что, коллеги, вот эстимейты. То есть вот отсутствие фикс-прайса. Вот, вот команда. С какой скоростью вы хотите, с такой двигайтесь. Но все равно должен быть какой-то график платежей. Вы же должны рассчитывать... Месячный. Ну, на, например, за этот месяц не заплатили до свидания или как? Ой, у нас еще сложнее. У нас предоплата на два месяца вперед. А -а -а. Если у нас предоплата на два месяца вперед, в следующем месяце мы делаем... Ну, то есть, я буду уже приводить, мы, допустим... Вот. У нас есть какой-то, я простой пример приведу. У нас есть какой-то estimate на 300 часов. Мы говорим, что мы его, ну или там на 3000, неважно, Мы говорим, что мы будем двигаться 10 месяцев в эти 3000 часов делать. То есть у нас в месяц должно быть, собственно говоря, 300 часов, которые мы должны выработать. Вот у нас здесь по плану тут 300 и тут 300. Вот мы берем предоплату за вот это. Мы прошли первый месяц, это, это план. И мы пошли по факту. Дошли вот сюда. И вот тут у нас реанализ всего, что мы делали. И у нас тут начинают варианты. Самый простой 300. Ну и в 300, окей. Мы еще один инвойс на вот этот месяц. Вот отсюда. Вот здесь мы выставляем 300. Второй вариант 500 часов. Тут может же 500 часов. И мы раз начинаем разбираться. Почему 500? То есть мы движемся с большей скоростью, заказчику нужны вот там, быстрее что-то сделать, добавились требования и так далее. Если заказчик говорит, да, типа, так, тормозим, возвращаемся на 300, то мы берем, собственно говоря, за вот этот месяц 300 плюс вот там этот самый, те 200, которые остались. То есть мы все равно берем предоплату на, наперед. Либо мы просто у нас по контракту, либо мы повышаем просто до следующего пакета, для того, чтобы мы понимаем, что если здесь 500 и заказчик говорит, ну, норм, мы там, потому что есть же ситуации, когда заказчик нас не вывозит, они, потому то есть у нас мы можем еще валить там и, и 500, и 1000 часов туда завалить. Он, если заказчик успевает это у себя переваривать, документы читать, тесты проходить, там, имплементировать и все остальное. Если все ок, он говорит, ну, вот тут 500 и вот тут 500. То есть в этот момент мы выставим, э, то есть у нас должно было быть 300, мы выставим, соответственно, 500 плюс 200 на 800 еще дополнительно. А если вы не успеваете? и вывозите эти часов? Ну, э -э такое редко сейчас уже бывает. Я не помню, что мы делали <с раньше <с, с этой ситуацией. То есть вы месяц точки и их для проекта. Для, для, для проекта. Для саппорта эти точки каждые две недели. Но логика ровно такая же. Тут ставим по 15 дней и смысл остается тот же самый, да. При таком подходе все додатковые работы, которые выникают, вы затвердите окремо? просто берете в работу? По, по разному. Бывает, что есть заказчики, которые говорят, все, вот у нас по контракту подписан список людей, которые могут утвердить доп. задачи. И вот все, что они говорят, и есть условия. Надо оценивать или не надо оценивать. Есть за за за задачи, которые мы не оцениваем мы просто делаем. Есть задачи, которые заказчик говорит. Все задачи свыше, там условно говоря, 6 часов, все в estimate. Окей, все. То есть пришла задача, сначала э, сделали спецификацию, получили подтверждение, вернули, отдали. Бывает такое, заказчик же не понимает, собственно говоря, сложности той или иной задачи. Хочу так. Вот. А мы говорим, чтобы вот там бывает, надо такую галку какую-нибудь сделать, а чтобы вот, вот это вот так сделать, надо еще там переписать 10 регистров. Там, ну, самый простой пример. Было 2 знака после запятой, стало 4 знака после запятой. Переписать половину регистров и движения всех документов, потому что оно же у вас ничего не будет писать. В документе-то вы добавите 4 знака, а ни, ни в один регистр оно не запишется. А их там 40, ну, если мы про товарный состав говорим. Ну, то есть, как бы заказчик же не понимает, что вот это, это, это так сложно. И когда ему эстимейт выдаешь, он там видит 100 часов, он говорит, вы что? Ну, и ты начинаешь пояснять, в чем сложность задачи. Для него не очевидно, для него это вот подвиньте ползунок с двух до четырех. Вернусь к вашим вопросам. Не знаю, у нас друг, другая политика в, в этом вопросе, которую мы даже до сих пор не можем добиться. У нас задача освободить ресурсы, да мы управляем свободностью ресурсов, а не занятостью. Мы пытаемся постоянно освободить ресурсы на 25%. Если у нас загрузка больше, она до сих пор у нас больше, мы берем новых людей. И вот, собственно говоря, тот процесс, чем мы занимаемся. Поэтому сейчас у нас нет, ну, то есть мы не беремся за фикс прайсы, поэтому нам проще. У нас очень большой, ну, то есть тут это кто может себе позволить, кто не может себе позволить. У нас очень большой отвал по проектам, потому что, ну, так рынок у нас еще не понимает еще. Ну, не то, что не понимают, это в некоторых случаях фикс-прайс — это не есть э, какая-то супер плохая штука. А э, кто ходил? Юля, ты ходила на... PNL для IT-компании. Вот, он, Юля, ходила, она рассказывала интересный пример, компания, кто там, и типа, ну, да, кто-то из большой, короче, пятерки этих аутсорсеров, uh, у них вообще простые вещи, там включены в, в их логику работы. Uh, вот они делают Agile, Scrum, все вот вот все вот это вот, и вот вам оценка, а заказчик говорит, они а, не, не не у нас фикс Он говорит, окей, x7. И они говорят, что сейчас у нас самые доходные проекты по фикс-прайсу. Вот просто в методологии, прямо в документах, в коммерческом предложении. Вот наша методика оценки задачи. Вот такая это методология внедрения проекта. Хотите фикс-прайс, просто вот эту цифру умножайте на 7. Все. И как бы... И делайте как заказчик с этим, что хотите. Это не для Украины. Это не для Украины, к сожалению, но я вам привожу кейсы, то, с чем люди могут и готовы мириться. Для нас, к сожалению, ну, то есть мы же не понимаем некоторых вещей, находясь здесь в Украине. Я долго думал, что ну, то есть когда мы у себя внедряли отсутствие фикс-прайса, потому что весь Запад работает с отсутствием фикс-прайса. Мы думали, что вот это какая-то там панацея, это вообще люди с новой там философией, ментальностью и все остальное. Но это не совсем так. В Украину не приезжают доменная специализация. Если вы откроете и посмотрите в аутсорсинг, то у них на тысячу разработчиков 10 бизнес-аналитиков. На тысячу разработчиков. 10, это не ошибка, это повторюсь. 10 бизнес-аналитиков. Доменная специализация из-за буграк нам не едет, не делают у нас методиологическую модель бюджетирования или еще что-то. Нам сюда, то есть у нас, как это, к сожалению, разработку используют не как комплекс мер, а как, как ресурс, как уголь. То есть мы просто кодим. Мы просто берем спущенные задачи без понимания бизнес-логики и просто перемалываем их как завод. Вот. Мы это хорошо делаем? Хорошо делаем. Мы знаем технические детали, прекрасно знаем, но это просто перемалывание ресурсов. Мы не делаем продукты. Это проблема, которая еще коснется нашего рынка в полной мере. Так, еще вопросы и… Да. Мы говорим, что заказчик может изменять какие-то технические детали, поэтому фикс-прайс не берем. А если Есть ну, классические ситуации, когда… Заказчик четко знает, что хочет, мы четко это сделали, внедрили. Но проблема быстродействия. То есть формы есть, экзит функционал есть, но работает медленно. Заказчик говорит, ну вы же обещали там за тысячу сделать, мы сделали за тысячу. Вот вопрос, как, как такие вопросы решать и какие системы мониторинга вы используете, В теми же обменами вот мое. Мой вопрос тоже нефункциональные требования, как вы с ними работаете? Вот да. это вот, собственно, ряд нефункциональные требования самые классические. Три работаем, как со всеми остальными требованиями, только техническими. Бизнес-аналитики к этим требованиям отношения не имеют. Это не доменная специализация и не архитектура верхнего уровня. Это техническая архитектура, надо разбираться, почему так работает. В некоторых случаях именно из-за бизнес-аналитиков образовалась такая штука. Но это у вас, собственно говоря, отсутствие контроля там, с точки зрения архитектурного комитета какого-то, или там кто-то согласовывал архитектуру, почему она умеет работает. Нефункциональные требования просто обрабатывает архитектур директор, руководитель отдела разработки, то есть те, кто имеют на это компетенцию. Вот, собственно говоря, и все. То есть с точки зрения, как мы работаем, точно так же, как и всем остальным. То есть у нас нет, у нас нет фикс прайса, нет, ну и все. То есть надо менять, мы меняем, надо ускорять, мы ускоряем. Если этого требования не было в начале, ну то есть оно образовалось исторически, ну то есть как бы, а кто знал? Тут же надо, тут же, надо же понимать простую вещь. Сделайте нам вот документ такой-то вот так и вот так. Окей. Сделали, это вот первая оценка 10 часов. Сделайте нам этот документ с автотестом. Окей. Это оценка 10 плюс 30 сверху. Это оценка в 40 часов. А сделайте на, нам этот документ с а, автотестом и нагрузочным тестированием на там тысячу э, экземпляров в день. Окей, это вот это все. И теперь на x2. Это 80. Ну, понимаем разницу задачи. Задача 10. Ну, то есть задача того самая начальная, она 10 часов. А все вот то, что вы озвучили, это, собственно говоря, просто раздувание технической инфраструктуры, которую надо делать, надо подымать. А, ну, если говорить о технических средствах, они разные, я не сильно силен в этом. Для DNS, для этого, насколько я знаю, куб и сценарное тестирование используются как программные продукты. Во всех остальных там другие всякие штуки используются. Поэтому, ну, это больше к технической конференции, которая у нас тоже там, по-моему, через пару месяцев должна быть. Правда, тоже для бизнес-аналитиков, но будут читать технологии для того, чтобы дать какое-то понимание, что такое API, REST и почему так можно делать, а так нельзя делать. Так, давайте с вас начнем, сейчас, сейчас, сейчас. Вопрос, вы заказчика подключаете к Jira, как вы отчитываете за часы, э, потом Не всех, многих мы подключаем к Jira, они в том числе там занимаются приоритизацией у нас. За часы отчитываемся еще отдельно, у нас Jira выдает абсолютное значение часов, то есть вот потратил я час, час выставлен. У нас нет, у нас по на сайте это в том числе есть. У нас нет а, одной цены часа. У нас цена для каждого специалиста разная. У каждого человека есть грейд внутри компании. И, соответственно, часы в джире перемножаются на грейд человека, который это делал. И именно это предоставляется заказчику. Для этого есть отдельная система наша разработана. Проект, вашу... Да, проект, целую Да, согласовывается прям, ну, те, кто подключаются к проекту, согласовываются как команда, которая в проект идет. Д, отдельная допка в контракте. У вас ну, знаешь, ваши, ваши клиенты, мне э, порой задают такой вопрос, а есть ли у вас что-то вроде как в строительстве ДБН, как у проекта КБ, допустим, э, у технологов описание операции, где есть хронометраж и оценка каждой операции. То есть, может быть, это ряда фантастики, да? но все то, что вы сказали по поводу создания документа, автотестирования, умножаем там, на 2, на 3 и так далее. В принципе, а почему бы и нет? Ну, насколько это возможно? Хороший вопрос, в принципе, почему бы и нет, такой же хороший вопрос, а почему бы и да? Ну, зачем? А зачем? Ну, то есть, заказчик хочет э, оперировать какими-то понятными субстанциями, сколько будет занимать та или иная работа. Ну, как бы тут же пересекается целая плеяда всяких как-то плоскостей. Мы находимся в изменяющейся среде любой. У нас техническая среда меняется, мы ей не управляем. Среда техническая, обновляется платформа. Программная среда решения меняется, мы ей не управляем. Мы ей не управляем, как бы мы не хотели, мы видим код весь, видим, но там 2 миллиона строк, кто вообще хоть раз вообще кто-то понимает, что там происходит? Да нет, конечно, никто не понимает. Вот. То есть меняется вообще отношение людей к, тому, к процессу того, как они работают, ну, то есть это там, те, кто там 35 плюс у них одни правила, а те, кто 25 плюс до 30, вообще правила другие работы. То есть им вообще эти нормирования часов, мы же не на китайской фабрике кроссовки шьем. А для третьих, то есть, ну, я, конечно, можно там придумать какие-то методы нормирования, сколько будет стоить разработка документа и реквизита в нем. А как можно придумать, сколько будет стоить, там, я не знаю, разбор, там, оптимальной архитектуры? Я не представляю. Ну, можно просто два дня сидеть и смотреть в монитор. Ничего не делать от слова «совсем» для того, чтобы разработать, как системы должны взаимодействовать, то есть как вы это нормируете. Ну, то есть и бэкграунд у человека, который это делает, вообще у каждого разный. Кто-то там только в одной технологической платформе разбирается, кто-то разбирается во всех языках, кто-то там знает про контейнеризацию, кто-то не знает. Вот от бэкграунда этого человека будет зависеть, собственно, решение, которое он предложит. Тому, ну, я я против этого подхода стандартизации как строительстве. в строительстве. В строительстве вот здесь, в этом документе, это, вот в этом точнее, а, там же есть отдел. Раздел, раздельный, а, заговаривается, наша Отдельная тема, которая касается оценок. Трехточечная или перт именно оттуда. И там есть их несколько. Там в разделе у нас тоже есть ролик по этому поводу. А, Арсения с самолетиком. Вот, и там, и там есть э, приведен набор, и там есть по параметрам, есть прям отдельная оценка. Когда мы говорим, что у нас одна плиточка на пол кладется 10 минут, значит, 1000 плиточек будет там умножить просто 10 минут на тысячу. Вот это и есть то, что используется в строительстве. И там эти нормы применимы. Человек, который это делает, извините за выражение, не думает, он просто делает, и у него все параметры известны. А тут ты делаешь, а оно не работает. Почему? И параметры неизвестны, это в этот самый, то есть ты пытаешься что-то делать, а там у тебя, э, ну, такой пласт неизвестных параметров, то есть, поэтому нормировать я бы не стал. Если вернуться к нагрузочному тестированию, если у нас э, целевая система, там, 2B, существенно дорабатывается, то есть мы не можем отталкиваться от SIS, потому что там все совсем по-другому. Получается, чтобы сделать нагрузочное тестирование, необходимо там чуть ли не сделать разработку и потом да. только снять показатели. Вот как Конечно. вы решаете этот вопрос? Никак не решаем этот вопрос. Ну, то есть разработали, а потом делаем, делается нагрузочное тестирование. То есть сложность, это вот это та же самая сложность, сильно экспоненциально возрастает, резко увеличивает вам размер проекта, резко увеличивает вам бюджет проекта, и, в общем-то, вот заказчик либо с этим согласен, либо нет. Нет никакого ог ну то есть как это вопросы решаются деньгами и временем все, все очень просто то есть как бы нет ничего нереализованного невозможного реализовать есть просто что, есть к этому технологии нет к этому технологии то есть это вот задача собственно говоря вот этих чудесных документов управлять этим всем как вы считаете, труды, образ, нет. Можно писать дольше, чем разработчики. Можно писать дольше. О, я вам больше скажу. На самом деле сейчас статистика по баз ERP говорит у нас, по крайней мере, о том, что мы моделируем и внедряем 60 процентов, и только 40 процентов в разработке и тестировании. То есть можно, и оно так сейчас уже есть. Чем сложнее продукт, тем сложнее модель, тем сложнее замоделировать. Возможно, в итоге вы все сделаете, промоделируете типом функционалом, вам надо будет добавить три галки и два, две печатных формы. Предварительно рассчитываете емкость. ТЗ? Да. Ну, предварительно, да. В экспресс-обследовании мы моделируем функциональные точки. Они здесь? Нет, они не здесь, у него Витаев. Если вы вспомните, Виталик рассказал про функциональные точки, там есть пять этапов, через которые проходят все эти самые. От каждой из этих цифрок есть еще трехточечная оценка каждого этого поинта. И она у нас статистически меняется. То есть мы меняем там вот эти оценки. Поэтому, когда мы оценили функциональную точку, она у нас сразу расписалась по всем пяти этапам. И, соответственно, мы можем... Там есть отдельная строка FT и tz, И, в общем, вот, вот это, собственно говоря, есть оценка этой функциональной точки после экспресса обследования Можно узнать, каком этапе вы показываете моделирование? Да, но оно всегда доступно, но он по завершению функциональных требований зачастую. Ну вот, как делать обследование, если нет моделирования, и вы не знаете, как переносить NCI например? А, ну как это, это связано. Не, ну на этапе FT мы как бы уже знаем структуру данных. Мы на этапе TZ запишем уже матчинг этих данных, что мы с этим делаем. Вы имеете в виду, как показать модель внутри базы данных, когда у нас чего-то нет? Там делаются тестовые примеры. Ну и с тестами, с правочниками не перенесенными, если вы об этом. Ну, не совсем. Вот, например, есть старая система, <coughs> и вы хотите, ну, заказчик хочет перейти на новую систему. Когда... Постает вопрос, например, там, при переносе данных, вы там проанализовали там, всю информацию, вроде бы как, а потом при моделировании, там, обучении там, заказчика, говорит, а у нас в системе это есть, а вы его не перенесли и... Значит, вы не анализировали, заказчик не досказал, ну то есть не, значит, не до конца качественно проанализировали. Если вы матчили данные, то есть и вот есть у вас структура, если вы две системы матчите, вы просто табличку перед собой делаете, да? У вас не хватает этих данных. И вы говорит, вы должны у заказчика спросить, эти данные где-то есть? Он либо говорит, что есть, либо говорит, что нет. Ну, то есть тут. У заказчика есть данные, которые там нужно доработать. <связать> а, ну, <связать> это отдельная песня, это когда есть данные, когда мы делаем, ну, то есть, смотрите, эм, это же отдельная большая история, ну, то есть, каким образом, есть, есть еще DFD-диаграммы, мы просто просто не успеем вообще про это все. Есть DFD-диаграммы, которые, потоки данных, где они сохраняются, по идее, вся эта метамодель должна быть описана, верифицирована, но это тоже крайне редко делается. А дальше, ну, легче, в, в, на нашем рынке легче работать с инцидентами, чем работать с предупреждающими действиями в некоторых вещах. Под капотом большого проекта. Во-первых, то, что мы любые методики, которые тут надо сделать, огромнейшую оговорку перед началом этого этапа и вообще до этого надо было сделать. Любые методики важны тогда, когда вы приним... понимаете, как их применять. Потому что под капотом большого проекта гораздо больше документов, это раз. Есть документы, которые требует заказчик, это два. Есть документы, которые вы понимаете, которые вы не понимаете, пока еще это три. И поэтому любая методика надо сеять сквозь сито. Все то, что мы говорим, все те шаблоны, которые мы раздали сегодня, это лишь источник пересмотреть свои процессы, а не руководство к действию. Не означает, что вы вот это возьмете, и завтра будет счастье. Для того, чтобы, потому что то, что мы сейчас используем, мы к этому шли 10 лет. Поэтому мы это эффективно используем. Поэтому для того, чтобы это эффективно использовать, этого недостаточно просто взять шаблоны и, и это делать. Это понять и некоторые вещи там, осознать и принять в некоторых вещах. Есть много нюансов, когда от заказчика самого исходят, Требования того, как мы должны работать, это сильно меняет размер, структуру и последовательность выполнения проекта. Мы сейчас посмотрим, почему это может в проекте происходить. А, Но ну, прежде там, немножко отвлекусь для тех, кто из БА хочет в бизнес, э, из БА хочет в ПМ, И вот это то, что нужно изучить, понимать, и это общая методология, которая касается не только разработки ПО, а касается там, любой проектной деятельности. Она оперирует большинством терминов, которые должен знать бизнес-аналитик.